У многих возникает вопрос про психологию денег. Вообще влияет ли психология на финансовое благополучие, на достаток? Однозначно влияет. Некоторые люди, даже имея достаток, я спрашиваю, а ну, на что вы тратите деньги, ну, на свои развлечения, на еще что-то, это хорошо, а какая вам нужна сумма? И этот вопрос ставит. Многих людей, не всех, но многих, а, буквально ступик У тех, у кого есть деньги, у кого эти деньги ну, хотя бы на что-то хватает, у кого нет денег. Когда человек не понимает, на что он хочет потратить свои деньги, деньги к не идут. Деньги – это ресурс. Я вас спрашиваю, ну, вы ради чего работаете? Ну, чтобы деньги зарабатывать. Не деньги, а то, что возможно купить на эти деньги. Я спрашиваю человека, а сколько надо на жизнь-то тебе? Ну, много. А много это сколько? Чем можно измерить? Ну, рублем, долларом, баксом понятно можно измерить. А сколько это нужно денег? И на что главное это? Распиши мне, допустим, 100 тысяч, 300 тысяч, 50 тысяч, полмиллиона, 2 миллиона. Ну как ты потратишь? Отдам долги. Я говорю, ну отлично, отдашь долги. Куплю машину, квартиру. Я говорю, отлично. Дальше что? Допустим, вот представьте, что у вас... Уже есть машина, уже есть квартира, уже есть яхта. Вот лично для себя, детям, а для себя. Уж сколько нужно денег для себя любимого, для себя любимой? И люди не могут разве, ну, по полочкам разложить, на что им нужны деньги. Если вы этого не можете, первым делом садитесь и пишите список своих желаний, что вы хотите. Некоторые даже список-то состоять не могут. Я говорю, Хорошо, расскажи, расскажи свои желания. Назовут ну, 5, 10, 15. А представьте, что нужно писать 100 желаний. И когда они сбудутся. Ну, попробуйте это писать и перевести это в необходимые средства. Сколько нужно вам в месяц, сколько нужно в полгода. Составьте некую таблицу, на что нужны деньги и когда. Ну, например, вы хлеб покупаете каждый день, ну или там, каждую неделю, кто как сколько ест. А джинсы вы же не покупаете каждый день, какие-то машины вы не покупаете даже каждые полгода. Ну, В принципе, может кто-то и покупает, пепельница заполнилась. Да? Если вы не сможете разложить свою финансовую потребность, у вас внутри нет потребности сколько, в каких деньгах вы нуждаетесь, какие у вас желания. То есть, поставьте такую простую табличку. Первое – долговые обязательства банкам, друзьям кому-то даете ну, вот, необходимые траты, потом составьте следующую ну, как бы графа, это каждый месяц нужно, потом составьте каждые полгода нужно, потом на год, на два, ну какие траты -то вам планируются, и тогда вы поймете, сколько ежемесячно вам необходимо получать, зарабатывать, чтобы вам приходили деньги, это сумма. Иначе вы неэффективно пользуетесь своими средствами. А это значит, что у вас даже при каком-то достатке не просто растекается. Вроде получил миллионов, когда с пальцы утекли, а я их даже и не почувствовал. Научитесь их, первое, распределять. Второе, что у многих встречается, что если. Я не достиг этими эти деньги, ну как бы, не совершил подвиг, да. Со мной не вышло там семь потов с крови, то я их не достоин. Получается, что легкие деньги вы не зарабатываете, вы их не принимаете. Обязательно нужно упахаться по полной программе. Вот тогда я заслужил. Деньги приходят не те, кто заслужил, а кто готов их принять. И не просто их складировать, как кащин над златном чарником, а пустить дальше в оборот. Это оборотные ресурсы. Как вы только вы это поймете, что ими нужно пользоваться и понятно, что пользоваться, позвольте к себе приходить, тогда начинает приходить к вам достаток. Тогда вы начинаете говорить, что сколько вы хотите зарабатывать. Тогда вы говорите, сколько должна быть зарплата. Ищи, либо а сами создаете труд, который приносит деньги, либо устраиваетесь на работу согласно этом, этим запросам. Если у вас не хватает навыка, и вы этим, ну, чтобы... Получать эту зарплату или выйти на достаток в своем бизнесе, значит какие-то компетенции поднимаете. Но если у вас нет никаких критериев, вы пойдете по течению, и это всего лишь происходит. Третий момент. Люди запрещают тебе мечтать. А вот мой личный опыт, что квартира, что машина пришли не потому, что их запланировал, а потому что о них мечтал. И даже. Ну, не специально не строил план как заработать просто не пришли позвольте себе мечтать это не идиотизм какой-то что а мечты не сбываются проверьте вы никому не нужны а успешные спорваты жопой это неправильно если вы позволите их принимать они к вам начнут приходить но для этого нужно сначала понять свою ценность свою потребность в деньгах если этого нет то денег нет это про вас Ваше личное отношение к себе, к своим потребностям. Потому что если начинать рыть в психологию, я обнаруживаю, да и не только я все обнаружу, кто занимается психологией денег, что люди себе запрещают их иметь, как бы это ну, не смешно казалось. Разрешите себе иметь эти деньги. Ну а это, понятно, работа с собой, со своими ощущениями, со своей самооценкой, со своей ценностью, ценностью своих желаний и своей жизни для вас. Она у вас одна. Вы вторую жизнь не проживете. Ну, возможно, проживете там в другом образе, другой личности, если там переселение душ учитывать. Но сейчас она у вас одна. Перестаньте жить, как будто она у вас бесконечна. Это откладывая счастье на потом. Разрешите эти пользы себе. Сейчас. Разрешите. Если вы этого не сделаете, вы будете в нищете. Живите богато и счастливо, а главное, что удовольствие.